Вы смотрите пятый выпуск, а значит у нас появился повод вновь собраться вместе и познакомиться с лучшими мобильными играми по версии М-игры. Сразу хотим заметить, наши выпуски это не тупо подборки последних вышедших игр. Мы не штампуем ежедневно материал и не собираем мусор. Мы не предлагаем. Наша цель – брать не количеством, а качеством. И если вас устраивает такой подход, ставьте лайк. Так мы поймем о правильности нашего решения. Да и ставьте лайки хотя бы ради поддержки, а то нам ее ой как не хватает. В наши топы попадают только лучшие игры, вышедшие за последние две недели. А это уже топчик среди топчиков. Что не выпуск, все на вес золота. Открывайте ломбард идем вам сдавать все самое ценное. Смотрите в этом выпуске. No time left. Игра, в которую лучше не играть, сидя в сортире. Залипните, прилипните и больше никогда не встанете. Шутка, скоро узнаете почему. Spice Pioneer. Говорят, что хорошо там, где нас нет. Так ли это, узнаем, отправившись в космическое путешествие. Face. Две награды в Unity Awards. Финалист IGF. Победитель церемонии Swiss Games и многие другие престижные награды. Популярная игра, перебравшаяся с компьютера игровых приставок на мобильные платформы. Это он нашего выпуска. Перед тем, как перейти к вышеупомянутой тройке, хотим представить несколько игр, которые также не стоит обходить стороной. Первая игра называется Space Frontier. Продолжение истории про ракету, которой надо улететь как можно дальше. Спрашивайте зачем? Отвечаем. Бузова. Она настолько всех задолбала, что каждый персонаж игры захотел переселиться на другие планеты. И причем это будет сделать не так легко. Ракета состоит из нескольких отсеков. Каждый такой отсек служит ускорителем. Чем дольше каждый отсек продержится на ракете, тем дальше получится улететь. Стоит хоть одному такому элементу задержаться, как вся ракета разлетится на... Дабы этого не произошло, внимательно следите за индикатором, находящимся рядом с ракетой, и нажимайте на экран только тогда, когда стрелка индикатора сместится до зеленой отметки. Монеты зарабатываются пропорционально расстоянию полета. Покупайте на них новые ракеты, отсеки и валите с этой планеты, пока вы сами не стали бузовой. Вторая игра называется Horizon. Простая аркада-ранер – пролетающий космический корабль, бороздящий огромный тоннель. Перемещая корабль из стороны в сторону, облетайте высокие башни и множество других препятствий. Собирайте кристаллы и обменивайте их на новый корабль. Корабли, а их тут под 40. На данный момент разработчики предлагают сотню увлекательных заданий, 25 испытаний и, конечно же, таблицу лидеров и достижений. Horizon – динамичный таймкиллер, достойный попасть в ваши смартфоны. А теперь переходим к основной тройке. No Time Left – логическая аркада, которая по непонятным причинам многие обошли стороной. И мы не понимаем почему. Простая идея, увлекательный геймплей, продуманные уровни, ретро-визуализация и шикарная музыка от Кристин, которая почти каждый свой трек делают с уклоном на 80-е. Если все перемешать, получится шикарный аттракцион, от которого вы точно получите удовольствие. No time left. Наш герой не ни какой-нибудь там супергерой, не человек, не букашка, а самый настоящий шарик. Вы же всегда мечтали поиграть за шарик, так получайте жим по лбу. Проведите его через огромный туннель и доберитесь до финиша. На пути будет встречаться всякая хренатень, которую лучше не касаться, летающие стекляшки, пилы и взрывчатки. Одно до них касание и испытание придется начинать сначала, причем выбор уровней напрочь отсутствует. Все подбирается рандомно. С каждым нажатием на кнопку Play игра стартует с первого уровня. На каждый отводится определенное время. Успеете добраться до финиша, значит перейдете к следующему испытанию. Если нет, вернетесь на первый уровень. В общем, придется попотеть. Между заданиями предлагает на выбор один из двух бонусов, которые хоть немного помогут в прохождении. Если вы зададитесь целью собрать побольше кристалликов, то можно использовать режим магнита. Кристаллики сами начнут к вам подлетать, как вы только окажетесь от них на небольшом расстоянии. А если вам на прохождении всегда будет не хватать времени, воспользуйтесь вторым предложением. В таком случае дополнительные секунды очень даже пригодятся. Сами играем и вам советуем. Обязательно установите, и вы не заметите, как сегодня уже станет вчера. Ну или сядет бэт. Субтитры сделал Так-так-так, пока никуда не уходим. Дальше игры будут еще интереснее. Теперь М-игры переходят к интересному бесплатному предложению, которое доступно каждому нашему подписчику. А если кто-то из вас таковым не является, заткните уши пальцами и не подслушивайте. М-игры представляет незабываемое путешествие под названием Spice Pioneer. Вместе мы сядем в огромный космический корабль и отправимся в далекое путешествие. Программа входит в посещение десяток разных планет, где можно поближе познакомиться с местными жителями, мило с ними пообщаться, да и узнать много интересного об их культуре. Для самых активных подписчиков подготовлены интересные конкурсы. К примеру, высадиться на опасном участке среди злобных монстров, захватить их базы и перенастроить всю технику на благо человечества. Только не думайте, что все будет так просто. У местных торговцев огромная конкуренция, поэтому готовьтесь к тому, что каждый из них в прямом смысле слова начнет на вас нападать. Им главное, чтобы вы хоть что-нибудь у них купили. Посылать их бесполезно, даже не пробуйте. Помогут только пулеметы, роботы, ракетные установки и другое орудие. Из каждого прибитого монстра высыпаются монетки. Подбираем их и обмениваем на улучшение механизма корабля. Также имеется интересная игра для невпечатлительных и для тех, у кого губки вечно бантиком. Поединки с боссами. Уклоняйтесь от их снарядов и сделайте все возможное, чтобы выиграть сражение. Spice Pioneer. Незабываемый тур, который обязательно стоит посетить. Фейст. Нет, это не новая игра и ни в коем случае не продолжение. Это порт популярной игры 15 года. Победитель восьми популярных игровых фестивалей. Платформер, поразивший многих своей мрачной атмосферой, детально проработанным миром, красивой анимацией и взаимоотношением окружающего мира к главному герою. В центре внимания милое пушистое существо, которое по непонятным причинам оказалось далеко в лесу. Кто оно? Откуда? Как появилось? ответы на эти вопросы не найти. Все, что мы должны знать, пушистику не нравится дикая местность. И поэтому ему хочется выбраться на волю. Да и вам самим бы там не понравилось. Куда ни пойди, всегда наткнешься на злобных червей с колючками, которые только и думают о том, как бы на вас напасть. И не только они, еще какая-то мошкара с шипами. Порой, чтобы не стать их жертвой, приходится проявлять настоящую смекалку. Еще какой-то уник всюду расставил ловушки. Так разок не заметишь растяжку и станешь похожим на канапе. А еще постарайтесь не встречаться с крупными местными хищниками. Причем вместо того, чтобы скушать свою жертву, они сначала поиграют в догонялки, доставалки, а потом размажут по пребнышку. В точности как поступает большинство котов с мышами. Помутузят, но не скушает. В общем, тут жутко. Поэтому не оставайтесь равнодушными. Помните, что где-то там, далеко-далеко, находится милый пушистик, ожидающий вашей помощи. Просто установите игру на свой телефон и сделайте все возможное, чтобы этот мимими -ми -ми приобрел свободу. Управление классическое: две кнопки для перемещения в обе стороны: одна для прыжка, а вторая для подбирания различных предметов, которые помогут в решении различных задач. К примеру, подобрать шишку и запустить ее в какую-нибудь тварь. Или таким же методом обеспечивать? Извредить ловушки. Face доступно как на Android, так и на iOS. Вот такая у нас получилась подборка. А насколько интересно, напишите в комментариях. Также не забудьте про игры из прошлого выпуска, которые вовсе не хуже. В четвертом выпуске мы поиграли в горизонтальный экшн «Майор Мехен 2», устроили раздачу топоров в x X.I.O. и попрыгали в Spice City. Пятый выпуск подошел к концу. Ждем ваши комментарии и лайки. Также мы будем очень благодарны за любые репосты. Ну прям очень. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.